Здравствуйте. Здравствуйте, снова у меня на канале Георгий Ураган, в гостях Антон Коновалов, у нас, рукоплещите, люди рынка недвижимости, наконец-то появился амбудсмен. Да, Татьяна Минеева назначила нового нам человека, который будет э, защищать интересы профессионального риэлторского сообщества, но, к сожалению, само это риэлторское сообщество об этом человеке ничего не знает и несколько возмутилась тем, что кто это, кто это вообще и почему, откуда он взялся. Ну, во-первых, я не понял, кем она его там назначила. Я никого не ни указа, ни приказа не слышал. Я вот вижу, что сама Минеева, по-моему, в девятнадцатом году, 22 -го февраля, указом мэра Москвы назначен над омбудсменом по бизнесу. Вдруг появляется какой-то парень, который представляет себе омбудсменом, заявляет, что вот он такой тролль играет. И самое смешное, он у нас омбудсмен по недвижимости. Да. По обуви как омбудсмена зовут? Просто интересно. У вас омбудсмены, у вас там сотни теперь? Кто вас раскачивает? Тот же была определенная позиция, определенное уважение. Сначала у нас был в стране омбудсмен по значит, бизнесу, да? Потом появились омбудсмены в регионах, да? Которые э, именно в регионе отстаивают бизнес. Вот вы назначили омбудсмена, непонятно, откуда он взялся. Сегодня мы вам о нем расскажем. Но у нас с нами что произошло? 44 компании, да? Да, написали обращение к Совместно Татьяне. К Татьяне да? Они спросили, что происходит, что за клоунада, что это такое за товарищ по имени Борис Борискин. Профессиональная ассоциация, крупнейшая ассоциация риэлторов России Ария, возмущена произошедшим страннейшим назначением, я бы сказал, я бы на месте и покупателей, кстати, и продавцов недвижимости очень аккуратно теперь имел дело бы с компанией Сколково Риэлти, коль скоро это компания, это человек-персона нон-грата на рынке московской недвижимости. Вот такой некий изгой, при каждой возможности нарушающий чертям собой все а, правила здесь ведения бизнеса, старающиеся что-то у кого-то украсть. Ну, ну, они так и пишут, в общем-то, ассоциации 45 компаний подписали письмо, кстати, о том, что в данной компании они не работают именно по причине полного отсутствия этических норм. В своей вы знаете, работе, я обратил внимание что, ну, на некоторые странности в жизни этой компании. Ну, мало ли что, мне этот человек ничего плохого не делал. В СМИ есть, о ком поговори. Я в компании сказал, что, пожалуйста, не надо обижать человека, коль скоро он не перешел нам дорогу. И вдруг, мне сообщают, Виктория проводила с компанией Сколково-Рилти совместную сделку. И да, что? Виктория продавала квартиру своего бывшего мужа. И был показ у них со, со сделки. Да, со Сколково-Рилти. И перед сделкой сотрудники компании «Сколково» связались с собственником, но ну, они не знали, что это ее бывший муж, и сказали, давайте зайдем в сделку без пенелей. Они были отправлены, эти ребята, обратно к нам. Далеко и надолго! Да, и, в общем-то, сделку мы все равно провели, потому что, как оказалось, потом другие компании... Пострадали от да, подобного же поведения. Да. Я, искренне говоря, не знал об этом. Ввиду порой моего буйного нрава, мне не сообщают о каких-то мелких конфликтах. Конфликт посчитали несущественным, но я, Бориски ничего не забываю. Ты клоун там боксом правильно начал заниматься? Смотри, а лучше еще и бегом займись. Встречу тебя на дороге, мало ли. Я по городу гуляю. Поведение это непорядочно. Я связался с нашими коллегами. Один из них говорит, слушай, говорит, начали приставать, из Колкова Рилки. Даже на показ не поедем, клиентам вам пришлем, нам, значит, вот столько денег. Он им объясняет, ребят, не надо. Вы не понимаете, мы так договаривались. Слушайте, ну пока короткие, четкие фразы матом не произнес он, они так и приставали к нему. Присоединяемся. Мы еще одна, уже 45-я, может, уже и 50-я. Компания, которая не желает работать с компанией сколько Рилти, но это не мешает нам в лупу изучить этих клоунов. А честно говоря, давайте еще раз посмотрим этот, это его интервью. Моя любимая страна это Италия. Соответственно, город Верона, потому что мы там базируемся... Ну точно! А? То есть Россия как-то не Катя для борис Не, Москва это не Верона, 250 тысяч населения, городочек. И, кстати, теряющее население последние десятилетия. Да я бы лучше помолчал на его месте. Сложно, скорее всего, их нет. Это что вообще было? Люди все мелковаты. Его такого умного никто здесь не вдохновит. Нет таких. Сам себя привык. Не люблю слушать советы. Советы ничьи ему не нужны. Нет, да. нет. Парень сам все решает. Не подумал, то, что он сказал. Он переоценил свои возможности, свой статус. Наверное, он где-то в глубине души полагал, что он небожитель. На многих фотографиях Борискин смотрит в телефон с надутыми щечками. Вот, Покажите. Пару слов о компаниях, принадлежавших и имеющих отношения господину Борискину. Во-первых, он когда-то основал компанию «Сколково Риэлти», которая была ликвидирована по той причине, что не предоставляла свое время, очень длительного периода времени, Отчетность налоговую инспекцию. А потом зарегистрировал новую компанию, сколько варил тебе точно такую же. Но там у него был э, некий Сигов партнер, а в он уже один. Может, это способ избавиться от партнеров? При мудрости и причины, по которым принимают решения люди в Лосинах, мне едва ли когда-нибудь станут постижимы. Далее поставал первого кредитного брокера в Москве. Кредит Москва компания называлась. И, соответственно, мы начали заниматься ипотекой. И после ипотеки мы перешли, соответственно, недвижимость. Что за бред? Правда ли, Борискин организовал первую фирму первого ипотечного брокера? Не смешите меня. Уже в 2006 году существовали десятки компаний ипотечных брокеров. В составе нашей компании даже работала команда уже в 2006 году под руководством Марины Мелконян, которая успешно обеспечивала кредитованием наших клиентов, соответственно, крупные сделки. И работала эта команда с 2005 по 2009 год. То есть, куда раньше, чем Борискин значит, появился. То, что Борискин говорит название компании «Кредит Москва», действительно, была компания с таким названием «Финансовый брокер Кредит Москва. Только она принадлежала учредителям банка Кредит Москва. И Борискина там не светится, и близко его там нет. То есть Вообще он не учредитель к нему не делает Не учредителя ни нигде, да, нигде его вот там. Может, курьером, был, может? Может, курьером был, так он поднабрался. О, смотри-ка, да. Да. И что с кредит Москвой? Ну, кредит закончил? Москву ликвидировали вместе с банком. Банк же обанкротился. И банк тоже кредит Москва» да, же да, был, да. да? да. Ну, не этот клоун ликвидировал. Нет, нет, а, ну, его там, ну, да, как это... всегда, все приписал. Тут вот интересный пассаж. Вот что сам Борис Борискин рассказывает в своем интервью. В новое агентство стали приезжать люди. Вот вам документы на квартиру, вот ключи, а мы поехали за границу. Интересовались только, виксельберг -то к вам часто заезжает с проверкой? Да, раз в квартал отвечаем. Ну, этого достаточно, мы про вас все знаем, продавайте. Так что после неожиданного появления старшего брата, брокером Сколково Риэлти, стало легче работать с клиентами. Узнаваемости бренда это действительно помогло. Ну, да, Борискин рассказывает, как он обманывал клиентов, что он имеет отношение к Сколково и... Пытается рассказать нам, что он придумал Сколково раньше, чем оно появилось. Хотя, конечно, это все вранье, Чисто придумал название, чтобы паразитировать на Сколково. И обмануть, вести в заблуждение людей. И именно это помогло ему подняться до небес. Ведь за 11 лет, как мы видим своей работы, он смог достичь невиданного оборота. 53 миллиона рублей выручка за 2020 год. Это да. фиаско, братан, это фиаско, 11 лет, понимаете, вот у нас где-то на второй год работы наших команд, мы обычно ставим задачу достичь 50 миллионов рублей, я помню, как это сделал Антон, сделал это в Петербурге, сделал это в Москве, создавая новые команды, 50 миллионов рублей, но это до второй год обычно мы достигаем, но не до 11 же, да? Мне очень помогло название. очень Виксельберг ему помог. <смешной>, Смешной клоу, да? Смешная история про суды Борискина. Он заявил, что он будет теперь защищать интересы риэлторского сообщества. Нам было посмотреть его опыт. Да-да, Или... да, он пригласил. Пригла... Нас! Он нас пригласил к нему обращаться, если у нас сложности с судами. Великий юрист, вечернее образование, клоун. Нам не удалось найти судов, где компания Сколково у кого-то что-то там выигрывает, Фраза, или, или даже, уд... даже проигрывает. Фраза <смех> нам не удалось найти обозначает, что не существует на этом свете судов, в которых Борискин участвовал бы как сторона ни разу, ни с ним никто не. Он просто, ну пустое место, да? Вы знаете, вот у нас в компании там ну, порядка 300 судов. Ну возьмите, посмотрите, же в открытом доступе информация есть. Вот это опыт, вот это наработка. Только в этом году мы судились за 4, 4 компании наших конкурентов. И Кто же нас учит жить? Борискин. Мы посмотрели его инстаграм, там написано. Бойтесь меня, обманщики, вот как мы научились жизни непорядочного человека, вот как мы выиграли суд. А мы суда не видим, вот странно. Начали разбираться, и вы знаете, связались с Анастасией Магилатовой, выясняется. Это компания «Велхам». «Велхам». Судилась-то она. Этот то не судился. И вы знаете, действительно, она поначалу суд-то выиграла первой инстанции, но ввиду того, как отвратительно подготовил первичные документы товарищ Борис Борискин, во второй инстанции решение не устояло. И... Клиент свои деньги не заплатил риэлтором. Да? В общем, как в анекдоте про армянское радио. Э, судился, да не он и не выиграл, а проиграл. Вот так вот юрист. Ну, врет. И знает, что врет. Это печально. Самозванец. И вот у нас появился новый обучсмен. Явно без какого-либо понятия. Чем вообще занимается омбудсмен? Всем известно, что омбудсмен – это человек, который не только на основании законов, что обычно делает все-таки юрист, но и на основании здравого смысла, общего понимания честности, своего авторитетного мнения. Он помогает предпринимателям защищать свои интересы. Похоже, этот Борис Борискин решил возглавить риэлторское сообщество, которое клало на него понятно чего. Ну и первой своей задачей он ставит, э, как бы вы, вы думали, обеление риэлторского бизнеса. Слушайте, какой омбудсмен? Какое обеление? Меня собирал? Меня, я понимаю, бы хотя бы тебя бы объяснял. синий Я-то белый. И подумали мы, а почему это Борис Борискин считает, что мы какие-то не белые. Видимо, судят о людях по себе. Ладно, ходит он в красных лосинах, да, там. пусть ходит, мы сохраняем толерантность. Но ты-то к нам не резь, давай-ка сам пообеляйся, давайте-ка начнем, присмотримся к этому парню. Вот в ноябре 2020 года по сообщениям в инстаграме самого Бориса Борискина, есть у него пост, его компания закрыла сделок за ноябрь 2020 года на 2,5 миллиарда а Рублей продала недвижимость. Вот это да! Вот это поворот. Да. 2,5 миллиона рублей. Вы вообще понимаете, что это примерно 100 миллионов рублей комиссионного вознаграждения. В одном месяце 2020 года. Только в ноябре. При этом у него, напомним, выручка за, за весь 2020 год. 56 миллионов рублей. Контур-фокус. Открываем, считаем. Контур-фокус 53 53 миллиона, да. 53 миллиона рублей выручка за весь 2020 год, при том, что его ориентировочная выручка в два раза больше была в ноябре. Борискин, ты, что ты с ума что сошел? Что у тебя с головой-то там? Почему у тебя не научили математики? Прошу разобраться, что произошло. То ли нас обманул на белом глазу Тач Борискин, то ли с другой стороны он обманул нашу Родину, не заплатил налоги. Сообщил ли Тач Борискин в Росфинмониторинг о проведенных им сделках? Благо он их все опубликовал. Вы знаете, все эти сделки, они имеют размер более 3 миллионов рублей, что обозначает, что они относятся по этой уже причине к категории подозрительных. И Имеется такое указание четкое Росфинмониторинга со штрафом приличным сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг. Вот заметьте, что-то я про сделки ничего не рассказывал. Да нет желания. Вы знаете, нашу компанию, когда кто-то нанимал что-то реализовать или что-то ему подобрать, ведь никто же не говорил, Георгий, не мог бы ты побольше поболтать о да, моей недвижимости. Я такого не слыхал. Люди предпочитают широкой общественности не доверять эту информацию. Мы стараемся поменьше разговаривать о подобных сделках. И вот Борискин прямо сообщил, что он там продал. По-моему, наврал сразу стрекорова И теперь он значит, собирается еще и объявлять бизнес. Борискин, пойди сам свой бизнес обели и поясни нам, как получилось, что при заявляемом тобой размере вознаграждения за один месяц, равном двум твоим годовым оборотам за прошлый год, ты такое несешь? Как в анекдоте, когда человек пришел играть в карты и... Когда он узнал, что джентльмены верят на слово, тут карты ему и попёрло. Значит, он решил, что раз все поверили, что он за ноябрь заработал 100 миллионов, то почему бы не сказать, что за первый квартал 2021 года он заработал больше, чем за весь 2020. То есть миллиард рублей. Да-да, брокеры Борискина, сам Борискин должны быть богатыми людьми при этом. Но Мы не нашли, знаете, в Росреестре не увидели элитной недвижимости ни у Борискина, ни у его брокера. Борискина можно понять, он так хочет, чтобы какой-нибудь богатый человек принял бы его за своего родной. Рожей не вышел, не получится. При вырыжке 53 миллиона рублей, смехотворно. Да, Мало, приход, там, приходит там, человек, у которого реальная выручка миллиард рублей в год, покупать не квартиру. При... Не приживай, к нему они не приходят, а он, ну говорит, про он, про а он говорит, мечтает. А он, а он, говорит, он, а он ему говорит, говорит. говорит, а у меня два миллиарда, и все. Рак, а нужен нож. Ему и вот если вы думаете, что человек так врать не может, я вам расскажу одну историю. Мой товарищ живет в Европе, профессионально занимается фондовым рынком. Благодаря телемаркетингу грамотному, его компания собирает вот, ну, по результатам этого года в среднем 5 миллионов евро в месяц. Это не такая уж высокая доходность. Дело в том, что рынок очень зарегулирован. И он говорит мне о том, что он планирует выйти на российский рынок, а я ему рассказал о том, как у нас. В рекламе. Два клоуна на мотоциклах рассказывают. Мы, говорит, уже все заработали, хотим на мотоциклах кататься. Но сейчас поделимся с вами секретами мастерства. Это не просто так. Это работа. Приходишь каждый день, включаешь компьютер, нажимаешь кнопку старт. И к вечеру у тебя 1000 долларов. Пусть такой рекламы, после такого бессовестного Обмана прямо в лоб, ведь не станут люди верить вообще в потенциал реальных коллективных инвестиций, да, фондового рынка. А мой товарищ мне говорит, Георгий, а они и так не верят? Нет, ну как он Она объясняет мне. Этим мотоциклистам, этим рокерам никто вообще-то не верит. Представляете? Люди думают так. Все а они лгут. Это мошенники-обманщики. Никакой тысячи долларов с того, что буду кнопку нажимать с утра на компьютере, я не заработаю. Ну уж что-то, конечно, заработаю. Не могут же они так обманывать. И несут им бабки. Вот ведь как. Мне кажется, что многие люди в нашей стране попадают вот в эту ситуацию. Они просто, измеряя окружающих по себе, они думают, ну не может же он так врать. Этот... Борис Борискин, может, от зуб даю. Олег Торбусов уже писал о накрученных подписчиках Борискина, но не упоминал его в своем посте. Имени, не назвал имени. Не назвал имени. Торбусов, это, понятно, вполне известный для нас. Человек успешный. Я бы сказал, что достаточно быстро, бурно развивается его компания Whiteville. используют современные технологии. В общем... Человек точно понимающий. Ну, по инстаграму Борискина видно, что он покупает а, себе лайки и подписчиков. Но что самое интересное, что такие действия они никак не влияют на раскрутку инстаграма. И по каким причинам я... мы можем понять, что это накрученная кора. Ну, смотрите, мы открываем любой пост а, а, у Борискина и смотрим основное количество комментариев, что там пишут. То есть, если, если человек разместил какую-то фотографию и разместил какой-то текст, например, о недвижимости, как это делает он, то комментарии будут разного плана. Как, разнообразные. Да. Он напишет: Ты написал ерунду, кто-то напишет наоборот, да классно, кто-то наоборот что-то добавит от себя и так далее. Тут получается смешная ситуация, что Борискин написал какой-то умный пост про недвижимость и все комментарии такие, классная фотка, отличный ракурс и так далее. Вот такое вот все. Или такие огонечки, там Ну они же не могут грамотных людей нанять на что писать, вот ну, это вот, под... нагручивать покруче Есть ему, такие да? сервисы, да, там 5 рублей за 100 комментариев. Пожалуйста, вам под Инстаграмом будет вот сотни и тысячи таких комментариев. Но толку от них, конечно, выглядит это все нелепо. А вот Турбасов Олег рассказывал, что он дозвонился какой-то девушке, которая дала комментарий на Инстаграм-канале Борискина. Девушка объяснила, что живет она в Беларуси, Просто она работает в фирме по реализации лайков и комментариев. Вот ей, видимо, понравился наряд Борискина, и она откомментировала его, соответственно. Есть эти другие истории, посмотрите. Артем Цугоя – очень маститый человек с точки зрения оценков перспективы роста акций, роста облигаций, поев долей, ценных бумаг всяческих, особенно в сфере там, IPO и вот подобных оценок. И что же сделал товарищ Ацугоев допустил он ошибку, он сделал с ним интервью. Надо ли говорить, что интервью не набрало и тысячу просмотров? Сагоев рассчитывал, что эти все сотни тысяч посетителей канала Борискина и у подписчиков сейчас подпишутся, и ведь никто не подписался. Еще интересный такой признак, что Борискин давал интервью у которого всего 43 просмотра. Это интервью за Москва-Сити. Да, и странно, у человека полмиллиона подписчиков, а 43 человека там всего посмотрело. Мощнейший Сугоев дал ему 533 просмотра. Да, совместно с Цугоевым 533. Слушайте, у меня подобного ролика вообще никогда не было, да? Микроскопический результат, но обратите внимание, Инстаграм, тот момент, когда Инстаграм прощает его такую скупку подписчиков. Ютьюб это не любит. И это быстро И вот вам результат. Парень с 40 просмотрами. Его основного Мне кажется, вот эта накрутка в Инстаграме, она вообще не про бизнес, а про то, чтобы вот так вот надув щечки смотреть в телефон и говорить, ой, я важный человек, <laughs> у меня полмиллиона подписчиков. Вот так вот. Ну что ж, мне кажется, хватит этому Борискину. Борискин, аккуратно. Ничего там не отвечай. А то, знаешь что, у нас материальчик-то лежит весь готовый, ты настолько прозрачный, настолько для нас понятный, заметь, ты вызвал негативную реакцию рынка, будь осторожен, как будет развиваться твоя фирма. Ну, опасно и собственникам а, продавать объект, делают, да, да, потому что, во-первых, если он персона нон-грата для 45 сильнейших компаний рынка, то они, во-первых, не будут реализовывать его объект, ну, будут продавать другие объекты, рынок большой. А те... Не, но парень рискует. Парень рискует вплоть до уголовного дела. Он самостоятельно сообщает о сделках. Болтунам здесь не очень место, родной. Ну, даже американские брокеры, где довольно прозрачный рынок, они считают своим ну, как преимуществом и своей сильной стороной, что они не болтают о сделках. Поэтому ну, в российских реалиях это вообще глупо. Забрался ты немножко. Борщнул. Покажи обороты, докажи, что были сделки с таким объемом. Смешно, доказать этого не можешь, и оказывается, ты еще вот тут кого-то оберять приехал. Оберись-ка а сам. Я бы так сказал. Не верьте словам товарища Борискина. А в том же самом ноябрьском посте, где он рассказал, как они закрыли сделки на 2,5 миллиарда, он очень вити витиевато, но переч... э, не называет. Некоторые разные... назвал. Да, некоторые назвали. назвал. назвал, например, что они продали... Совершили сделку на 95 миллионов рублей в ЖК «Хилков». Но мы обратились к Росреестру, и не в, доябре, не в декабре сделок. не было ни одного перехода прав в ЖК «Хилков». Так, по-братски, без, без регистрации сделки продал. Закажь под расписку обещания продать. Слушай, а... Я бы хотел, чтобы в этом видео обязательно появился коллаж из особо ярких нарядов нашего товарища. И, скажи, красавица, мобильному. Да, на фоне вот людей, среди которых для него авторитетов нет. И советы ему ничьи не нужны. Спасибо. До новых встреч. С вами был Антон Коновалов. И Георгий Ураган. И Юрий Ураган.